Скринкасты. Всем привет, это скринкасты, меня зовут Григорий Шевкопляс, и я преподаватель курса алгоритмов и структуры данных в Академии больших данных MADE. И сегодня мы поговорим о каких-то необычных темах, возможно, для наших зрителей. Если вы никогда не задумывались о том, а за сколько работает ваша программа, то сегодня как раз мы обсудим, а важно это вообще или нет. Смотрите, что мы с вами будем делать. Я набросал небольшой шаблончик. Вот Здесь мы будем сейчас запускать какую-то функцию f вот, и мерить время, сколько она работает. А потом вот в рамках функции main мы построим график времени работы в зависимости от того, что значит наша функция делала. Вот. А давайте начнем с того, что засетапим какой-нибудь массив data которые, собственно, мы просто заполним рандомными числами, а дальше мы будем с этими рандомными числами чем-то развлекаться. Вот. ну, просто положим туда, соответственно, n рандомных чисел, ну, например, от 1 до 10 в 9, собственно, почему бы и нет. Собственно, от 1 до 10 в 9. А, так, окей рандомные числа нам нужны, забегая вперед для того, чтобы значит, интерпретатор нам ничего не, не пооптимизировал вот, чуть позже обсудим, как это вообще могло случиться вот, ну и давайте напишем простую функцию которая будет нам вычислять минимум в массиве а, за линейное время Собственно, план очень простой, переберем все i в промежутке соответственно, вот, единицы до длины нашего массива, и если, соответственно, выяснится внезапно, что то, что мы считали минимальным значением, оно больше, чем текущий элемент массива, то тогда, соответственно, мы возьмем и положим в качестве нашего минимального значения это самое значение в массиве. Вот, все просто, вроде как один цикл for, все у нас как бы в этом плане хорошо, да, вернем минвелю вот, собственно. Ну и давайте, что мы сделаем дальше? Мы возьмем и запустим наш текущий шаблончик и посмотрим, какой график у нас получится. Так, отлично получился какой-то очень даже линейный график. Вот, график у нас, соответственно, по оси Y у нас отложено просто время выполнения в секундах. Соответственно, по оси X у нас размер массива, который мы ему передали. Вот, вполне все линейные. Давайте, может быть, немножко поменяем параметры. Например, почему бы нам не сделать здесь и четвертый? Ну, там шаг сделаем, например, 50. Вот, запустим еще раз. Получим чуть более, может быть, гладкий график, но тем не менее, понятно, что какие-то колебания бывают. Вот. Это очень похоже на линейную функцию. И действительно так оно и есть. Если мы посмотрим на данный код, мы увидим, что в зависимости от размера, массива дейта, мы получаем что мы делаем примерно столько же здесь каких-то операций вот чтобы показать что действительно есть такая зависимость давайте напишем какую-нибудь простенькую квадратичную сортировку например сортировку а, вставками над заведем вспомогательную переменную просто n чтобы было наглядно дальше собственно просто переберем все, значит, значения минимумов, которые нам надо будет взять. Я например, в сортировке выбором мы каждый раз берем и минимальные элементы оставшихся ставим на позицию I. Собственно, этим мы сейчас и займемся. Вот. Перебираем G с позиции I плюс 1 до N. И если у нас выясняется, что, соответственно, дата а, жита меньше, чем дата и IT. Да, то бишь, на самом деле должно идти перед. То мы их поменяем местами на питоне. Я напоминаю, что можно поменять вот так вот, просто пары между собой. Сказать, что дата ита, дата жита. это на самом деле дата житая, дата ита. Так, собственно. Ну, тут можем возвращать, можем не возвращать. Вот. И, собственно, давайте наш шаблончик возьмем и подставим, соответственно, вместо find сорт, Вот здесь вот. То бишь мы возьмем и будем замерять время только теперь уже от нашей сортировки. Единственное, что я здесь один нолик уберу, забегаю вперед, потому что будет работать достаточно долго. И смотрите, что у нас получилось. Получилась такая вот изогнутая парабола. Вот. И не поверите, это ровно потому, что в данном случае можем заметить, что у нас есть два цикла for. Соответственно, если у нас n, это как раз размер нашего массива, то всего вот этих вот операций будет сделано пропорционально квадратичному размеру. Вы можете сказать, что на самом деле здесь все будет работать немножко быстрее, чем за квадратичное время, потому что здесь вот i плюс 1, но это не совсем так, потому что это арифмическая прогрессия вида 1 плюс 2 плюс 3 и так далее до n минус 1, вот. а она на самом деле раскрывается как такая вот функция, как значит n на n плюс 1 пополам, что на самом деле вполне себе квадратичная зависимость. Вот мы с вами поняли, что время как-то зависит от входных данных, зависит от алгоритма, какие мы из этого можем сделать выводы и что вообще с этим делать. Давайте подумаем вообще, почему это важно, сколько работает наш алгоритм. Вот. Естественно, это важно потому, что компьютеры внезапно имеют какое-то ограничение на время выполнения каких-то своих операций. И от чего же оно зависит? Значит, тут все довольно просто. Значит, если вы возьмете, откроете технические характеристики вашего компьютера, там, чужого компьютера, еще какого-нибудь компьютера, там видите, какие-то вот эти штучки гигагерц написаны да, на скорости работы процессора. Вот. Все немножко сложнее с учетом многопоточности, многоядерности и все такое, но мы сегодня будем говорить про просто вот один поток, одно ядро, значит, вот у нас все, все опирается в какие-то гигагерцы. Вот. На самом деле, независимо от многопоточности, все, все равно упирается в гигагерцы, никаких там терагерцев пока еще нету. Ну, по крайней мере, у меня на ноутбуке точно такого нет. Собственно, что же значит этот гигагерц? Да, если вспоминать курс физики, выясняется, что это значит, частота, и она говорит о том, что если у нас частота была бы процессор 1 гигагерц, что он делает, значит, что-то там 10 9 раз в секунду. Что же на самом деле он делает 10 9 раз в секунду? Ну, делает, соответственно, так называемые это, значит, такты. За время тактов э, у нас процессор может вычислять какие-то значения, вот. э, какие-то выполнять операции. Вот. Операции, естественно, являются элементарными, какие-нибудь сложения, вычитания, там, еще что-нибудь. Вот. А мы на самом деле в нашей значит, программе требуем какие-то странные штуки. вот. Даже если посмотреть на нашу сортировку, вот мы бы хотели, чтобы у нас вот эта вот строчка была одной операцией, но посмотрите, что здесь происходит. Мы пошли, взяли итое значение из этого массива, жтое значения из этого массива, что-то куда-то присвоили, поменяли и так далее. То есть, на самом деле, операции, которые мы э, делаем в нашей программе, они далеко не элементарные и содержат в себе, на самом деле, несколько таких э, значит, э, взаимодействий. Вот. Глобально, на самом деле, это говорит о чем нам, что если сказать, что любая наша элементарная операция в программе – это что-то типа не больше 10 элементарных операций процессора, то мы можем предположить, что раз у нас частота порядка гигагерца, то мы хотели бы делать порядка 10 в 8 операций в секунду. Вот. То бишь, например, мы бы хотели взять и отсортировать вот этот вот массив нашей сортировкой выбором, за, соответственно, вот давайте подставим просто сюда, 10 4 вот чтобы оно у нас отработало за сегодня, подставим здесь что-нибудь типа 10 в четвертый, не знаю, там минус, пусть будет 500, вот, это просто какие-то магические штучки, чтобы у нас просто график успел построиться за сегодня, нам не пришлось ждать до завтра, вот. Так, собственно, надо немножко подождать, но, значит... Вам ждать не надо, давайте я щелкну пальцами, и все произойдет. И вот теперь надо подождать чуть поменьше, чем 10 минут, но сейчас все будет. Хорошо. Надеюсь. Сейчас я же 10 тысяч вел, правильно? Сейчас, ну давайте, интересно. время интересных замечаний. О, построилось, класс. Так, ну что, какой-то кривой график, это в целом нормально, потому что время у нас, понятно, зависит не только от процесса выполнения программы, но еще что-то у меня на компьютере тоже выполняется. вот. Плюс, соответственно, у нас рандомные, э, с вами я напоминаю, тестовые данные, это тоже влияет на то, когда мы меняем значение местами, когда нет. Вот. Но что мы можем сделать интересного из выводов? Смотрите, вот мы взяли... И попытались посортировать массив, начиная, соответственно, от 9000 э, с половиной э, элементов до 10000 с шагом 50. И что-то как-то оно работает. Вон тут 3 секунды, тут э, там, э, там 2,5 секунды и так далее. Но как же так вышло? 10 тысяч квадрате – это же вот 10 8 а процессор вообще умеет там что-то 10 9 вот, На самом деле проблема в том, что мы все это дело с вами писали на языке программирования Python, вот, а он еще берет. Немножко времени для своих значит, грязных целей. Вот, и поэтому на самом деле мы не можем оценивать алгоритмы так, как хотелось. Как понять, если мы, например, пишем Олимпиаду, а сколько вообще у меня есть запаса времени? Вот, для этого есть как бы такой: знаете, э, на, у, народная медицина уровень подорожник. Давайте посмотрим вот на код. Есть у нас алгоритм Флойда. Вот. Это алгоритм поиска кратчайших путей на графах. Вот. Выглядит он очень забавно, как просто for, for, for, И после чего он, как видите, по факту просто телебонит массив, значит, дата и т.ч. и записывает туда результат вот такой вот. Подробнее об алгоритме Флойда я думаю, что можете почитать сами. Смотрите, давайте сделаем следующую штуку. Давайте, во-первых, заполним матрицу, опять же, рандомными числами. Вот, соответственно, после чего запустим алгоритм Флойда и уже нашим... Известным значит, шаблончиком посчитаем время. Значит, от 10 до 10 в 8 каждый раз домножая на 10 и запускаем алгоритм Флойда на кубическом корне из n. Но на самом деле, как бы, это то же самое, что мы попробуем выполнить n операций в, значит, на наших входных данных и посмотрим, что из этого получится. Так, давайте запустим. И посмотрим, что у нас получается. А мы проиграли с подливой. Так, ну, собственно, давайте запустим. Так, что мы с вами получаем? Давайте смотреть: вот у нас снизу консолька. Так, э, отлично, ничего не понятно, на самом деле, по количеству нулей. Но я так на вскидку могу сказать, что смотрите: вот у нас 10-7 выполняется за внезапно, значит, почти 2 секунды. А 10-8 все еще не закончило выполнение. Ну, как бы забегая вперед, получаем здесь в 10 раз больше, то бишь 17 секунд. Опа! Вот такая вот забавная история. На самом деле, если мы пишем на языке Python, то за секунду мы получаем э, выполнение порядка 10 в 7 элементарных операций в секунду. Вот, опять же, если мы говорим с вами про Олимпиады, всякие тестирующие системы, это не совсем правда, потому что, значит, мой компьютер это мой компьютер, тут открыта куча вк вкладок Google Chrome и так далее, вот, которые нам все мешают. Э, лучше, соответственно, заслать это в систему и посмотреть, что будет там. Вот, чтобы показать, что на самом деле дело именно в Python. Давайте мы перейдем, соответственно, в C-Line. Тут у нас что есть? Тут ровно та же самая ситуация. Только теперь мы написали алгоритм Флойда на языке C++. И давайте попробуем выполнить на, соответственно, тысячи, значит, у нас в кубе операций в секунду. Да, То бишь как раз 10 девятый. И посмотрим, за сколько C++ у нас сможет сделать эту задачу. Вот. Ожидаю что-то порядка, на самом деле, 10 секунд. Давайте подождем, посмотрим... Что нам еще остается делать, пока это все запускается? Вот, да, действительно, один с половиной секунд по хорошему, по моему опыту в тестирующих системах все будет работать сильно быстрее. Значит, какой план, как нам узнать, э, сколько тестирующая система готова нам позволить делать элементарных операций в секунду, какой там э, компьютер и так далее. План очень простой. Мы берем, пишем вот похожий код на нашем любимом языке программирования, после чего просто играемся в параметрами и на каком-нибудь пробном туре можем заслать задачу а плюс B, э, как вариант данный код. И посмотреть, получим мы таймлимит или нет. Вот так всегда делали на Олимпиадах в моем детстве, я думаю, что сейчас также до сих пор делают. Вот. И какие еще хотелось бы сделать выводы из этого? То есть, Олимпиада олимпиадами, а как нам это поможет в жизни или не поможет, или еще что-то? Но смотрите, ситуация какая? Выясняется, что если вы когда-либо в жизни слышали такое внезапное слово, как асимптотическая сложность алгоритма, то она полезная, потому что мы только что с вами проверили, что алгоритм Флойда – написанный на языке Python и на языке C++, работает за абсолютно разное время. То бишь, на самом деле, вроде алгоритм один и тот же, а мерить его время работы в секундах мы не можем, потому что вот C++ за 11 секунд успевает обработать 10 9 операций, а Python за 17 секунд успевал нам обработать только 10 8 операций. Вот. Такая вот сложная история. Так, ну и, собственно, логичный вопрос: а зачем мы вообще писали этот алгоритм Флойда, если мы просто могли бы написать вот какой-нибудь вот такой вот просто форик, да, в котором взяли бы, выполнили каких-нибудь бы операций n штук и померили бы его время. Смотрите, на самом деле все довольно забавно. Давайте возьмем прям вот здесь вот, значит, заменим здесь соответственно это все дело на нашу функцию fake от n. И да да, да, да, давайте на самом деле даже while оставим и посмотрим, что случится в такой ситуации. Мы это все дело запускаем. Опа, и выясняется, что даже 10 восьмой операции у нас выполняется 10 минус 5 секунд. Да, давайте, что уж там. Мне вообще не жалко. Можем даже вот так вот 12 здесь поставить. И бахнуть. И как видите, оно все еще выполняется как бы в какие-то доли секунды. Собственно... Как же так произошло? А произошло это все потому, что современные и компиляторы, и интерпретаторы, они довольно умные, они см смотрят на этот код и понимают, что здесь происходит какая-то лабуда. И естественно, они не будут э, все эти плюс-единички делать по одной операции. Вот. Именно поэтому надо делать что-то вот такое относительно интеллектуальное, например, вот релаксацию ве веса ребер. Да? Опять же, если вы ничего не поняли, самое время узнать, что такое алгоритм Флойда. И именно только тогда мы сможем нормально померить, а сколько же операций у нас есть. Собственно, что хочется вам пожелать, друзья? Учите асимптотическую сложность алгоритмов, разбирайтесь в анализе алгоритмов, смотрите скринкасты и не болейте. С вами был Григорий Шевкопляс, всем пока.